Приветствую, друзья! В Украине продолжаются боевые действия, и сейчас уже российские войска практически полностью заняли город Северодонецк. И хотя ставленник Зеленского по Луганской области и заявляет, что вроде бы как город еще не сдан, но тем не менее мы видим уже репортажи российских военных корреспондентов конкретно с города Северодонецка. А с этого можно сделать логический вывод, что все-таки передовые части ушли вперед, а уже за ними идут репортеры. И тут мы подходим к самому интересному, потому что военные корреспонденты присылают уникальные кадры, где просто просто видно как из жилой застройки делали Просто укрепрайон. Если раньше все скептически относились к вот таким брошюрам касательно обороны Северодонецка, здесь вот четко видно, как западные специалисты инструктируют украинских военных, как нужно оборонять город. И на первом этаже это, конечно же, бронетехника, на втором, третьем этаже это мирные люди, ну а на следующих этажах верхних располагаются военные с огневыми точками. То после кадров Северодонецка можно сделать четко вывод, что это не была просто брошюра, это была инструкция, которую четко выполнили украинские военные. <свят> вот здесь очень хорошо видно, как украинский танк, стоящий в арке жилого дома Также в сети уже есть много фотографий, которые подтверждают, что здание администрации Северодонецка уже находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации Но в этом всем даже не это самое главное, а самое главное это реакция местных жителей на то, что туда уже зашла российская армия Давайте послушаем Я жива, здорово все у нас нормально. Пришли наши ребята. И такое отношение местных жителей может у некоторых вызывать недоумение. Это если не знать специфики. А специфика такова, что по сути это со стороны ДНР, ЛНР там жили сотни тысяч людей, которые банально не могли даже к родственникам приехать, конечно же, на подконтрольную Украине территорию. И, конечно, у многих, кто с оружием в руках защищал Донецкую и Луганскую Народную Республики, очень много родственников сейчас находятся конкретно в этих городах. Как новость сказали в соседние дома, все кинулись нас обнимать, что они не верили, что пришли наши люди. К сожалению, ситуация в Украине сложилась таким образом, что большинству населения нужно мимикрировать под ситуацию. И, конечно же, на словах поддерживать Зеленского, хотя по факту они его поддерживать не желают. И объективно большинство украинского народа понимает, что сейчас на нашей земле идет, по сути, война за чужие интересы. И, конечно же, большинство населения не стремится поучаствовать в этой войне. Именно поэтому сейчас закрыли полностью границу для лиц от 18 до 60 лет. Именно поэтому сейчас идет такие активные репортажеры в отношении всех инакомыслящих, которые хоть как-то себя проявляют. Именно поэтому сейчас идет такая повальная мобилизация и даже практически без оружия с оружием, знаете, которому по 50, по 80 лет кидают на передовую, лишь бы было как можно больше крови. И это главная цель тех людей, которые сейчас организовывают эту самую мобилизацию. И это уже объективно понятно я думаю, что ну очень большому количеству граждан Украины, даже в западных областях. И тут самое важное, не витать в иллюзиях, потому что одно дело рассказывать, а другое дело подтверждать свою заключения цифрами. И вот давайте просто подумаем и проанализируем. Конечно же, в России, как известно, очень большая украинская диаспора. От 4 миллионов до 5 миллионов это открытая информация. Если просто логически представить, то, конечно же, 4-5 миллионов граждан, даже если 1% из них выйдет куда-то на площадь, то это будет уже гигантская масса. И, конечно же, если бы у нас действительно была такая, знаете, супер война с Российской Федерацией, то, конечно, мы увидели, что там просто же поезда под откос спускали, там устраивали уже Ужасные, там всевозможные вещи там блокировали промышленность и так далее в российской федерации но тем не менее мы видим что в россии просто штиль. Тишь догладь. Да И одно дело, знаете, это я говорю свою какую-то личную позицию. Но вот вам конкретно заявление целого Минобороны Украины. Не Минобороны Российской Федерации, а Министерства Обороны Украины. И официальный представитель открыто говорит даже в прямом эфире, что в Херсонской области, которая сейчас находится, как известно, под контролем Вооруженных Сил Российской Федерации, местное население просто выступает категорически против, чтобы Вооруженные Силы Украины их освобождали. И это может кому-то нравиться, кому то не нравится. Могут это называть пропагандой, могут называть гибридной войной и так далее, но это факты, с которыми приходится смириться, что с украинской стороны, что с какой-либо другой. С учетом этой информации и данных, которые ко мне стекаются со всех регионов Украины, то можно сделать логический вывод, что наконец-то до большинства украинского народа уже начинает постепенно доходить объективная реальность, что те события, которые сейчас разворачиваются, это для украинского народа уникальный шанс. Ведь без того, что происходит, невозможно было избавиться Украинскому народу от Международного валютного фонда, от Сороса, от Ахметова, от Пинчука, от Коломойского, от других олигархов, потому что, как известно, они простроились и, по сути, вся местная элита у них под контролем. Каждый украинец прекрасно понимает, что регионы уже давно превратили в такие феодальные клановые, знаете, местоимения и, конечно же, там заправляют вот эти мини-церки, которые, естественно, погрязли по уши в коррупции и, конечно, помогают заграничным корпорациям наживаться на украинской земле. Ни о каком развитии речи вообще быть не могло, потому что любое развитие предполагало кредиты и участие в этом развитии заграничных корпораций, которые, как известно, всю прибыль выводят за границу. А если мы просто проанализируем цифры, каким количеством население Украины сокращалось, то это, конечно же, в год примерно 1 миллион украинцев просто исчезало. И это, конечно же, не идет ни в какое сравнение с тем, что сейчас происходит. Но, как известно, западные страны не сидят сложа руки и поставляют самое последнее вооружение в Украину, причем массово. Что беспилотники какие-то уже с вертикальным взлетом, что гаубицы всевозможные, что там других форматов гаубицы и так далее. Уже даже с Канады поставляют всевозможные бронемашины для того, чтобы их Хоть как-то снабдить украинскую армию и тех людей, которые сейчас гонят их в атаку хоть чем-нибудь для того, чтобы сдержать наступление российской армии. Весь мир по сути сейчас становится свидетелем того, как все страны Запада сейчас поставляют в Украину практически все свое вооружение, то есть снимают со своих армий и поставляют в Украину. Складывается ощущение, что западные страны и армии западных стран это всего лишь были складами боеприпасов и военной техники, для того, чтобы когда начнется в Украине все вот эти события, чтобы все сюда поставлять тем людям, которые согласятся за большие деньги и этого всего стрелять. Друзья, теперь небольшое, но очень важное объявление. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что сколько еще позволит вещать в ютубе, это вопрос риторический. Поэтому, если вы подпишетесь на телеграм-канал, вы будете всегда получать объективную и достоверную информацию по Украине и не только. Ссылка в описании на мой телеграм-канал и первым комментарием под видео. Но в это время в Украине разгорается очередной скандал, который связан, конечно же, с офисом президента, потому что бывший экс-глава СБУ по Харьковской области решил обидеться. На Зеленского и сказать правду, что стоило украинским военным поставить на границу с Россией столб и сделать селфи напротив этого столба. Как оказалось, подобное селфи на границе с вот этим столбом стоило для украинской армии 4 погибших и 3 раненых. Но, тем не менее, офис президента это не единственный источник мудрых мыслей в Украине, потому что вот конкретно в Министерстве внутренних дел заявили, что было бы неплохо все-таки, ли мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет выпускать за границу за 5000 долларов. Это вопрос, как уезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, в 3-5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае, тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно средства зарабячан спасали нашу экономику. И сейчас это особенно важно, пишет Андрусев. Вот так вот, если надо наполнить бюджет, нужно сначала запретить выезд мужчин с Украины, а потом объявить, что выезд с Украины стоит 3-5 тысяч долларов. И тут важно разобрать мотив вот этих правоохранителей Зеленского, потому что главный мотив это, конечно же, чтобы зарубичане высылали много денег в Украину. А сейчас, как известно, зарубичане все выехали вместе с семьями в Европу и денег в Украину ну просто, знаете, уже не высылают в таких гигантских количествах, как раньше. Если, например, в офисе президента понимают, что с кредитов, которые будут идти на войну, можно будет себе урвать какой-то кусок, то чиновники поменьше понимают, что до них может и не дойти и придется очень серьезно похудеть в финансовом плане. И начинают придумывать вот такие изощренные схемы дополнительного заработка. Но в это время в Донецке заявили, что город подвергся массированному артиллерийскому обстрелу из тяжелых систем артиллерийских. И, конечно, такие системы недавно передали Соединенные Штаты Америки в Украину. С учетом того, что Донецк не обороняли как город, и, понятное дело, из школ там не делали укрепрайонов, мы видим, что сейчас вот этот обстрел с украинской стороны носит хаотический характер так называемого беспокоящего огня. И вместо того, чтобы стрелять хотя бы по военным частям, мы видим, как обстреливают город в их хаотическом порядке. Это, конечно же, наводит на мысль о том, какие все-таки приказы выдаются вот этим горе-артиллеристам. Но ну, а в это время польский чиновник по странной фамилии Москва или Москва Заявила о том, что все-таки Польша уже перестала подавать Украине бензин бесплатно и теперь только за деньги. Потому что, как известно, сложная логистика и так далее. И по всей видимости мы видим, что был заграничный некий грант или кредит, чтобы Польша поставляла топливо в Украину, якобы на бесплатных основаниях. И теперь этот кредит закончился, нового не пришло и мы видим вот такие заявления от официальных польских чиновников. На этом фоне в Европе происходит странная ситуация, когда Украина просто требует от Евросоюза передать все арестованное в рамках санкций российского имущества, денег и всех остальных активов, чтобы все это перешло Украине, а не осталось в Евросоюзе. И Я думаю, что европейские чиновники были очень удивлены такой наглостью, потому что они все это уворовали у Российской Федерации, как это же для себя-то любимых. А тут, получается, какая-то Украина требует, чтобы ей это все предоставлять. То есть в этом плане, я думаю, что европейские чиновники просто, знаете, были в шоке от такой наглости. И, конечно же, ответили дипломатическим отказом, что, мол, знаете, там сложная процедура всего этого дела. Также европейские чиновники понимают, что в эту игру, как говорится, можно играть вдвоем. И на территории Российской Федерации есть масса активов, которые принадлежат странам Евросоюза. И эти активы тоже могут, знаете, вдруг резко поменять собственность. Но ну, а в это время в Америку продолжают прибывать различные добровольцы, наемники, которые уже успели побывать в Украине и понять, что такое настоящая война. И почему-то вместо победных реляций все вот эти так называемые наемники начинают скулить о том, что оказывается это не то, что они ожидали. Там же, понимаете, там действительно война, там же не то аборигены с автоматами Калашникова бегают, там артиллерия работает, там все на самом деле по-взрослому. Они-то думали, что это все будет в виде сафари, такого, знаете, веселого, интересного под музыку и с хорошим обеспечением, чтобы, знаете, переносной Макдональдс там прямо рядом где-то ехал. А тут, оказывается, знаете, все оказалось совсем не так. На этом фоне Трамп продолжает отжигать. Видимо, то ли от скуки, то ли от того, что скоро выборы в Соединенных Штатах Америки. Я заявил, что все-таки было бы неплохо, чтобы вооружили даже учителей школах. Я думаю, что если так пойдет, то там в Америке вооружат еще не только учителей в школах, а еще и, знаете, воспитателей в детских садах. Но ну, а западная пресса уже третий месяц прогнозирует всевозможные дефолты в Российской Федерации. И, как говорится, очередной дефолт анонсировали на конец месяца. Ну что ж, посмотрим, как там оно будет. Ну а пока, собственно, на этом, друзья, у меня сегодня все.